Роман Архипов, как будто бы подохли. Но вот смотрите, даже если сравнивать с Александрой Будниковой, то есть, ну, понятно, что по-разному, да, звучит, но тоже у него такой мягкий голос, хрипотцой, то есть это вообще ценится, это вообще считается как бы не очень-то просто, вот, новость ну, сделать, да, то есть расщепление и все вот эти эффекты, но, видите, никто пока не повернулся. Ну и опять-таки тоже, я не знаю, вот чего такого прям он показал, чтобы повернулись. Ну, шнур, чтобы повернулся. То есть мне кажется, что реально вот этого Романа Архипова просто пригласили. Да, то есть, ну, потому что когда-то он был на фабрике, когда-то он был, ну, вроде, может, там популярен. И, соответственно... Все равно это вызывает интерес, да, что вот он же вроде как звезда и все равно он пришел на голос, да, то есть это как сказать, ну статус голоса растет в глазах людей, да, что все-таки вот голос это прям э, супер круто. Мне, например, голос не очень нравится, особенно наставники. Ну факт, факт. Остальные пока вот. Ну, смотрите, то есть получается, вот пока, да, уже идет ну, такое развитие песни, то есть ни высоких нот, ни громкого голоса, ну, ничего нет, да, есть, конечно, вот эта фактура, харизма, мальчик аж позрослел, такой у него как-то стали крупнее черты лица, но, понятно, время, как сказать, не дремлет, идет и идет. Но я считаю, вот лично мое мнение, что это не прям такие вот уровень голоса на самом деле. Да, он прикольно поет, да, он фактурный. Ну, то есть, опять-таки, для чего как бы вот этот человек в проекте? Ну для того, чтобы смотрели молоденькие девчонки, да, ну кто вот клюнет, клюнет на такого парня, да. То есть все очень на самом деле очевидно. Любовь причиняет боль. И смотрите, вот здесь получается, ну, не знаю, конечно, он не поет так, как Александра, да, он не делает вот эти все фишки, но все равно к нему хотя бы один наставник да повернулся, да, это первое. Второе, соответственно, другие сидят спокойно, никто не поворачивается. То есть, если бы к нему вот так все бы развернулись, то тоже пошел бы, как бы пошла бы волна какая-то сто процентов. Ну как бы вот, наверное, и все. Ну вот как бы Сюткин ждет. Сутки ждет, что сейчас что-то будет, но ничего не происходит. Ребят, вы видите, что у меня все виснет, потому что слабенький компьютер, и вы можете мне помочь с приобретением нового. По ссылочке в описании есть такой моменте, как донат. Можете задонатить. Видите, мы уже 688 рублей набрали, поэтому буду вам благодарна, чтобы не висло у нас. всем недоволен происходящим. но здесь и группа поддержки такая какая-то очень спокойная, да, то есть, ну, мне кажется, что реально вот его пригласили, ему сказали, что кто-то один да повернется, возможно, это все было уже разыграно с самого начала, и поэтому парень вообще такой спокойно, не напрягаясь поет. ну все, по-моему, да Но это вот вообще 100% не уровень голоса. Если вы со мной согласны, напишите да, в комментариях. Но, по-моему, это вообще ни разу не уровень голоса. Но я не услышала ничего прям как бы вот такого, чего-то такого.